о том, можно ли быстро стать богатым. Можно! Какие есть основные концепции того, как человеку можно стать богатым? Первое, человеку нужно перестать бояться, потому что очень часто любое предприятие, предпринимательство требует от человека возможности прыгать вперед с распростертыми руками и, конечно же, рисковать. Второе, ну, конечно, здравый рассудок и знания. Вы должны знать и быть подготовлены тем, чем вам придется зарабатывать и там, насколько вы готовы эксплуатировать других людей. Третье, наверное, по моему мнению, это желание коммуницировать и желание иметь много друзей. Я считаю это очень важно. Я вообще хочу...